Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня мы решили записать еще один подкаст. Он у нас получился и кухня, и камин, и друкарня. Все в одной все куче. В одном. Мы просто побеседуем сегодня и ответим на те вопросы, которые объединим в одну кучу. Да? Но это те вопросы, которые приходят. И, наверное, самый яркий из них, который был задан, почему мы такие крутые, ходим в астрал, ну, я даже удивилась, почему не в ментал и не в анал. Ну, в общем, куда то мы ходим, да? И мы не можем предсказать события, как закончится на Украине, что будет а, с Россией, что будет вот все вот эти расклады политические, которые сейчас почему, у людей да, в головах. Почему мы не рассматриваем? Почему мы а, вот да, а, не смотрим? Не... Да, а, да. еще даже вспомнили, когда-то были три года назад предсказания. Напомнили нам, а, да? Нам, да, там про Зеленского, что он раньше срока уйдет, а теперь вроде он на взлете, куда он будет уходить. Но на самом деле еще не вечер, господа. Качели эти, они двигаются вверх и вниз, и поэтому когда-то мы предсказывали и говорили по коронавирусу, и угу. тогда на нас, нас, вообще был период, когда закидали тухлыми яйцами, угу. сказали, что мы вообще не попали. Вот теперь вернитесь а к теперь тем вернитесь, записям да. и прослушайте, что мы тогда говорили. На самом деле, просто сейчас глаза начинают раскрываться, и человек просыпается и так, в каком обморочном состоянии сознания я был, и как я это все не видел, да? Но на самом деле. Кто же были... не видит? То уже видит, а это уже видит. Поэтому, когда нас обвиняют в астрале, мы решили поговорить на эту тему, потому что в субъективном восприятии астрала как такового нету. Ну, если вы себе внутри придумаете астрал, вот ну, так сразу и анал придумываете, Это примерно а из это, одного же поля. А я бы даже сказала не непримерно. <свят> по мне так это один, одно. На самом деле, причем без шуток. Оно действительно астрал <свят> и анал. Это одно, и, одно и, то же. и то же. Просто там вы в объективном восприятии считаете, что вы куда-то уходите, и вы что-то придумываете, и вы что-то предсказываете. На самом деле сознание человека все создает да. и вы можете предсказывать то что создали другие и играть в чужую игру а и да. вы можете создать свое и мы учим в инфо мы учим видеть и создавать свое. Это и знаете, бьемся над этим, чтобы научить человека заставить поверить в то, что твое сознание создающее. Это на самом деле кусок, большой кусок работы. Да. Человек привык выносить ответственность. Это на самом деле вот да, кто-то стоит, варит суп, да, вот представляете, варит суп кто-то, а вокруг подходят, подходят и туда что-то бросают, что какие-то советы еще в этот суп, да. Вот она игра в чужую, в чужой, суп. В чужой, в чужой суп, да. И в итоге и, и суп не тот, что человек да. хотел. И, и накидали, наплевали непонятно чего, да. и на него ответственность вынесли. И еще вот именно тот, который начал ответственность за <свят> на этот суп. <свят> так <свят> может быть рядом поставить свою кастрюлю и варить, и показать, как ты можешь. Да. да, и сделать то, что ты можешь, и проработать то, что ты создаешь, да, и думать о том что ты создаешь. На самом деле думать о том, что ты создаешь, ты лично создаешь. Потому что Может где быть, внимание человека, там и создание. Это априори, так. Наше внимание, за ним идет сознание, за ним идет интерес, и туда устремлено всё внимание да, Бога. Там идет создание. создание. И вопрос, а что мы создаем? И тогда, получается, управление вниманием человека становится ключевым для создания. В поддержку наших слов давайте вот рассмотрим такой образ. Вот два человека, вы идете по улице, два мужика на улице сцепились и дерутся. И вокруг них собирается постепенно, постепенно толпа, толпа да. Вы вот можете же, пройти мимо да, Как возле супа Вы можете пройти мимо и сказать Ну это мужики, вообще я их не знаю Ну дерутся они себе и, и дерутся Моя хата вообще не при них да. Ну, и пойти да. заниматься своими делами И тогда реальность этих мужиков вашей реальности и их драка Никак не присутствует И она никак не и сказывается она... на том, что вы делаете И как вы проявляетесь в жизни То есть получается параллельная реальность но если вы вдруг решили приостановиться и посоветовать этим мужикам. Слышишь, ты вот там криво ему бьешь, а ты ему в морду, а ты ему подпах. пах. И так раз-раз и подходят еще кто вот, еще советчики, советчики, да. И среди советчиков а, найдутся Начинается те, уже. которые, а, вот, они уже да, прямо лезут туда. Будут, подбадривают и лезут туда. И, и, раз, уже, и лезть, им, да. уже в морду прилетела, да, да, кулачком. Да, да, да. И тут же, ой-ой-ой-ой, меня ударили, я там то, я и пострадавшая страна. драка толпы. Уже пошла толпа в драку, да, уже добавляются. И в то же самое время есть те, кто смотрит и говорит, слушай, а вон там, вот, если этих ребят включить, угу. то, наверное, наверное, игра будет такая, поинтересней. А давай будем делать И тогда драки. им можно будет раздать Наши палки и дубинки, чтобы угу. они еще фигачились нашими палками и дубинками. Да? И тогда, раз, и говорит, а вон тот-тон тот тебя ударил, а вон вот тот, вот тот сделал тебе подножку. И, и начинается вот да, угу. И таким образом, если мы будем искать виновника, драки, уже все. Уже забыли про этих двоих дерущихся и не помнят, из-за чего они дерутся. Да? Потому что собой. они долго дерутся. Они, они между собой. Они бы между собой разобрались. Да, да. Да. Но Оба. уже вот эта вот толпа... Она уже подняла все... все уже эта толпа подняла свои. Э, злость свою, агрессию подняла из себя. Уже вся на эмоциях. Уже она все... все подняла. Более того, она подняла свои выгоды. Ведь она уже туда выгоды. сует свои палки. Она уже сюда подставляет тех людей, кого хочется, чтобы побили. Да? Она уже создает. А скажите, ответственность на кого? за дальше за эту драку угу. на толпе или на двух дерущихся конечно на двух дерущихся до да? она тут ни при чем а если там еще подвернулись и погибли люди ну конечно тогда это же не толпа виновата это же не угу. она их выпихнула да, да, да. А это же они вдвоем виноваты так вот, ну, вот, господа, вот каждый раз когда видишь такие вещи ты понимаешь что есть моменты когда когда имеет смысл переложить и посмотреть, как это в упрощенном варианте, если вы не понимаете в глобальном а, варианте. Да? И есть момент а, именно привлечения внимания зевак, толпы сюда. Потому что если вы проходите мимо, и ваше сознание продолжает работать а, в создании тех же самых открытий, либо в то производство, на которое вам надо То, приехать. что вам интересно, то, что, то, что, вам, что интересно, вам на данный момент, вот вы в этом находитесь. То ваше сознание не участвует в этой драке. А как это? Оно тогда не создает эту драку? А как это вы прошли мимо? Такого не может быть. Значит, надо в тебя плюнуть и сказать, что ты козел, вот ты такой, да? а ты не на той стороне, не на стороне Василия как Петровича, ты мог не мимо? на стороне Ивана Ивановича. Да? Как ты мог пройти мимо? И вот эти все игры, которые разыгрываются, Здесь получается, а кто играет в эту игру? А играют те, у кого нет своей игры. И тогда человек придумывает отмазки, чтобы объяснить, почему он зазевался и влез в чужую игру. И тогда а, человек придумывает, начинает, а, зачем да. ему надо пойти помахать кулаками. Когда-то, знаешь, в каком году, наверное, в четырнадцатом году а, был момент, я тогда еще проводила семинары а, по бесконтактному бою. И здесь собиралось Минске а, очень много, приезжал Лавров, и м, собиралось очень много людей, очень интересных, как правило, бизнесменов. Да? А, и, кстати, очень умных муж мужиков много приезжало. Но приезжали и ребята такие, а, ну, я их считала шальными, они а, им некуда было вложить свою буйную энергию, угу, угу, угу. а молодость бурлила, а семья не держала. да, То есть, вот не было рядом умной женщины, которая могла сказать, так, стоп, ты отвечаешь за тех детей, что ты наделал. да, угу, угу. А, И а, вот а, потом я узнала, что вот такие ребята после этого, они поехали а, в Украину пострелять на Донбасс. Ну, вернулись они грузом 200, но... А, для меня был сам подход дикостью. Они поехали пострелять в людей. И вот тогда для меня на самом деле это было шоком, потому что из психологии, из классики я знала, что до 5% населения, до 5% людей могут в принципе выстрелить в человека. Реально тех, кто могут убивать людей, их 2%. И это психическое расстройство. И более того, вот мы вчера ехали в машине, я вспоминала, здесь, кстати, висит портрет, это отец моего мужа, и он был участником Великой Отечественной войны, он 16 лет ушел на фронт и дошел до Берлина. И он про войну он вспоминал крайне мало. Он был тяжело ранен в конце, да, он был очень порядочный человек, он всю жизнь он вспоминал войну как страшную катастрофу. И он всегда говорил: когда вот с внуками там игрались, и он, дети вспоминали, там, дед, расскажи про войну, и он всегда говорил, что убить человека невозможно сложно, лучше стрелять в сторону, чем в человека. Это человек, прошедший войну. И ну, он там очень много таких вещей, очень практических говорил, что очень часто можно получить пулю в спину. И, ну, и такие. У него был опыт, он прошел этот опыт. И он всегда говорил, дети, давайте вы будете играть не в войну, а что-нибудь другое. И переключал mm -hmm. их. У него находилась любовь, у него находилось созидание, чтобы дети даже вот в эту стузию сознанием не ходили. Чтобы вообще не вспоминать Не то, что, не то, что там гордиться Какими-то геройскими подвигами да? Нет, он старался Их учить, чтобы они жили без войны Это человек, реально прошедший войну угу. И человек, который просто оказался В этих адских условиях Так вот, когда я сейчас Вот эти вещи вижу у молодежи И слышала в 2014 году поехать пострелять Я этого не понимала никогда Это люди, которые не имеют Своей игры Потому что убить человека, ну как ты убьешь человека? Ты потом себе это простишь? Ты можешь это сделать в моменте здесь и сейчас, в пылу, в агрессии, в состоянии эффекта и так далее. Ты этим оправдаешься перед судом, а ты сам себя за час до смерти простишь. И 95% не простят. 95% людей никогда себя за это не простят. Так зачем вовлекаться в ту игру и полыхать злостью к тем людям, с которыми вы вчера дружили, мирно пили кофе вместе, мирно отдыхали, приезжали, наслаждались видами, природой и так далее, ездили друг к другу в гости. Это непонятные вообще вещи. И поэтому э, следующий шаг, когда нам говорят, сделайте прогнозы, это равносильно, сделайте ставки, господа. Угу. Вот именно так. Ну, ставки уже делают, смотрите, здесь же целый бизнес, уже даже акции поднялись, акции упали, нефть подорожала, нефть подешевела, это же тоже ставки. Да? То есть финансовый рынок, он отреагировал сразу. И поэтому делать ставки – это точно так же остановиться и играть в чужую игру. Да, да, да, Но суть в том, чтобы ваше внимание было направлено на ваше собственное создание. И если вы уже не можете оторвать внимание от телеграм-канала, да хотя бы переделайте сообщение у себя в голове. Вы получили сообщение, что там плохо. Переделайте, Пересоздайте, как бы оно было да. хорошо. для себя, для себя. Это вы делаете как для вам, себя, да. чтобы не разрушать потому что, на самом деле, да. Потому что сейчас мы действительно не можем внимания вообще не уделять туда. Да? Так если уж туда внимание свое уделяем, то значит, давайте будем создавать, а не, а не делать ставки, как же это будет, и переживать, и пережевывать. Mm -hmm. А сделайте так, как бы вы хотели, чтобы это, да. было. Если вы хотите, чтобы там был мир, создайте мир. Если вы, если вы хотите, чтобы там восстанавливались дома, создайте. Вместо того, вот, вы видите, Разрушенный дом. Создайте построенный дом. но вот давайте играть в эту игру. Играть. Сыграйте в эту игру. Лучше в такую игру игра играть. Игра в создание, а не в разрушение. Пусть это кажется сейчас нереальным, но на самом деле оно очень работает. Потому что то, что мы ходим сейчас и, и где-то кого-то обзываем, где-то кого-то обвиняем, это тоже игра, да но она нам более привычна, да. А давайте поменяем. Вот просто возьмем и поменяем игру в создание. Вот попробуем и начнем играть в это. Посмотрим, как. Вот лучше в эту сторону делать ставки. Посмотрим, как оно будет. Потому что вот мы же приводили в нашем подкасте, предыдущем подкасте, который очень громко называется, что 99,9% человечества смотрят свои экскременты. Да? Едят свои экскременты. Но это, на самом деле это так. Мы опираемся на свой собственный опыт. И если в моменте «здесь и сейчас» в вашем опыте есть просмотр какого-то телеграм-канала, и вы не можете от этого оторваться и развернуться в создании, то хотя бы в развернутом состоянии создайте опыт положительный, чтобы вы могли отпираться от положительного опыта. Потому что когда вы постоянно опираетесь на отрицательный опыт, вы зарываетесь, как жук-навозник в навоз. И, кстати, вот этот а, подкаст наш очень сильно переврали. И даже а, вот ту переписку, что мне присылали а, почитать, да, там, где люди обвиняют, что вообще не в тему. А, люди вообще ушли от сути и размазали а -а -а. по поверхности. То есть а, человеку говоришь про Юрёма, он про Фомон. Да он, да, да, потому да, да. что он не в состоянии углубиться. Человеку говоришь о том, как создается реальность, а, он а человек начинает по плавать и говорить: а вы все равно играете в мою так игру в коллективную. А что Но что плавает, да. Ну, Поэтому 99, и не может углубиться, 99. потому что это не углубляется. Вот вам 9,9% человечества. Вместо того, чтобы задуматься и в голове переделать на положительный опыт, а не зарываться в навоз, а вылезти оттуда и сказать: слушайте, все, пришло время сеять розы. Так давайте сеять розы. И тогда мы не будем говорить про астрал, который аналог, по сути, является аналом, да. Тогда мы будем говорить про то, что не предсказание, а прямое создание. Но тогда в создании, так как у каждого человека своя реальность, создает каждый человек. И если каждый человек, каждое, создание в каждое сознание в какой-то момент скажет: стоп! Я перестаю создавать разрушение, я создаю положительные исходы. И вы увидите, как моментально начнутся да. мирные переговоры, люди да. сядут за стол, договорятся, сколько денег будет влито в экономику, договорятся, какие строители с каких стран приедут работать и так далее. И будут поставляться не оружие, а будет поставляться стройматериалы, цемент. А вот смотрите, опыт нам нужен для чего? Для того, чтобы прожить то, что уже имеем, какой опыт. Или на опыте этого создать новое. Может быть, мы будем вот так. Потому что, как правило, как мы делаем всегда, у нас есть опыт. о, я уже знаю, как это будет. Оно будет вот так. И делают ставки. да, Вот именно я знаю, как это будет. Потому что это уже было тысячу раз. Я очень часто это слышу. Так вот, а может быть, попробуем, научимся. На опыте, зная, как оно может, Будем создавать в другую сторону другое направление. Будем создавать осознанно создавать то, что нам надо, то, что мы или мы хотим того, что сейчас происходит. Вот задумайтесь, да? Вот что нам хочется сейчас? Если сознание все равно создающее, и вы держите внимание, не можете оторвать. Так вы будете сеять навоз или вы будете сеять зерно? Э, да, да, зачем нам с Наташей делать ставки и смотреть, как оно развернется? Зачем? Если мы осознаем себя сознанием создающим. Мы будем лучше создавать. Поэтому и мы вот каждый, учим вас, каждый да, момент учим вот это. Всегда этому. учим. Создавайте, вам. подключайтесь. Кстати, сейчас вопросов эгрегоров коснемся. Mm. Mm. Создавайтесь, подключайтесь. Я понимаю, что сложно в это поверить. Сложно взять ответственность. Сложно. Ну, так, попробуйте. А вы попробуйте, вы люди или вы не люди? Да, вот тоже задумайте. Если вы люди, то вы наделены по подобию сознанием Бога. По подобию. И если религия не справляется со своим функционалом, чтобы донести до вот этого вот орущего, коллективного, кстати, религия есть во всех странах мира, но почему-то в это время, вместо того, чтобы утихомирить толпу, и чтобы она помогла Направить драке, в нужное русло, да, вот. а религия в это время наоборот, поджигает Помогает. и становится на чью-то сторону, и раскачивает эти качели. Я вас благословляю, и я вас благословляю, и делитесь и перегрузитесь между собой. Нет, религия в это время должна сказать, нет драки, ребята, что вы если делаете? это мудро, вы же создаете сейчас херню вы создаете вражду это против воли бога по-любому против воли бога но почему-то религия раскачивает эти качели. Но если она не справилась со своим функционалом, значит, ее надо заменить, потому что на сегодняшний день она у государства отъедает кучу денег и не выполняет свои функциональные обязанности. Ну ладно, это не наша тема. Наша тема: мы, когда рассматриваем человека, мы говорим: у вас у каждого есть свое подсознание. У вас у каждого есть свое зазеркалье. Через ваше зазеркали идут создающие программы. Что мешает создавать? Что мешает поверить в то, что вы создаете? Эго, ум. Высшее «Я» — это уже декорации, которые вы имеете в моменте здесь и сейчас, на которые вы опираетесь и которые вы можете осознанно менять. Да? Но через них работает канал интереса, и через них создаются иллюзия линейности времени. Поэтому мы их просто учитываем. И остаются две составляющих — эго и ум, которые конкретно разводят вас на объективную реальность и на чужие игры. Так вот, господа, эго и ум осталось привести в баланс. Для того, чтобы эта система работала в балансе и создавала свою игру. Так вот, наверное, это проще сделать, когда вы видите, как целостно работает система. И когда вы целостным можете быть из целостного, как из единого сознания, видеть вообще все игры. Тогда надо сделать шаг за зазеркалье. Со своей стороны мы помогаем людям делать этот шаг. Если вам интересно зазеркалье, вы можете даже сегодня прийти к нам на погружение, мы вам расскажем, покажем и проведем, потому что это все состояние сознания, и самому туда прийти, не запутаться в своих фантазиях, крайне сложно. Пожалуйста, вы можете вместе с нами тренироваться, приходить и вместе с нами из этих состояний создавать. Тогда хотя бы есть какая-то польза от вашего сознания, не разрушительная, а созидательная, да? Да, когда вы хоть раз коснетесь вот этого осознания, что вы, ваше сознание, каждого из, вот, и каждого из нас, оно создающее, вы уже это не сможете никогда забыть. Вы уже будете в этом направлении двигаться всегда. Более того, для человека, который все время жил, как белка в колесе, бежал, бежал, бежал, бежал, бежал, бежал, он бежал по автоматическому сценарию. Участие вот в таких погружениях, оно дает момент остановки, стоп, а зачем я бегу? А куда я бегу? А можно ли не бежать? А можно ли вот этот вот барабан, который крутится, заменить на великолепный, красивый мир и увидеть вот этот мир? Вы в раю, господа. И вы бежите, как белка в колесе, и не можете остановиться. Но это же ваш выбор бежать. Зачем? Вот этот момент стопа вы можете опять-таки прожить с нами, посетив Зазеркалье. Сегодня будет туда путешествие, и это о целостности, это о моменте сказать себе «стоп». да? Я создающее сознание. Более того, это первый предшаг к созданию эгрегоров и работе по тому, как создаются эгрегоры. На тему эгрегоров рассказано очень много сказок. Эгрегоры обычно используются для выноса ответственности и для того, чтобы наладить с ним игру. «Ой, эгрегор, денег вам не дает? денег, значит, давайте играть в деньги с эгрегором». Типа он вам даст. А то, что вы для того, чтобы иметь деньги, должны работать по интересу, и действительно работать, да, творчеством заниматься, совершать действия и так далее. Выгодь. Под ленивого вода не потечет, и деньги не побегут. И так далее. Вам э, Вот это вот до вас доходит только в процессе игры с эгрегором. Когда вы видите, я здесь ленюсь, а я здесь не ленюсь. А просто так на халяву эгрегор вам ничего не даст. Но на самом деле вот этот эгрегор, который вы создали, это элемент на ответственности вы создали. И э, сама система соединения людей персонажей которые не осознают сами себя и силу своего сознания и каким образом их можно соединить и завязать в одну игру завладев их вниманием специально паузу сделаю, чтобы вот здесь зависли и задумались от мобильника оторвались да? На эту тему мы даже специально поставили тоже коллективное погружение, чтобы полностью дать весь расклад, как происходит создание Грегора. На самом деле его можно не создавать. Ваше сознание, создающее эту фазу, можно пропустить, потому что коллективное есть в ваших психических структурах, и оно полностью подвластно вам. Если вы индивидуальность. Одно да. если. Когда? И люди начинают Когда? говорить, так все коллективное состоит из индивидуальности. Вы знаете, весь навоз состоит из экстрем... Из... Экс... Этих... Из чернозем. Как у мусульман из глины вышел человек, в глину он и уйдет. да. Ой, блин. я иногда вот эти религиозные штуки божественностью вот просто читаешь и просто тащишься как они написаны в точку написаны столько мудростей заложено, которая вот просто невероятно, которые пропущены и перебраны. Так вот, господа, на самом деле вы можете осознанно управлять определенными процессами, если вы знаете, как это работает. И мы специально вот этих эгрегоры погружения добавили. Оно у нас будет через неделю, Неделя. наверное, да? Нет, через, через две. даже. Через Посмотрите по расписанию, уже не помню. По -моему. Да, 28 по-моему. Да, 28-го. Специально мы добавили даже эту часть, чтобы у человека было понимание было понимание. Но если не сегодня, так в записи человек потом дойдет все равно. Потому что больше нигде вы этот материал не возьмете. Это материал, который реально мы достали из глубин психики и разложили по полочками, как это работает шаг за шагом. И поэтому на сегодняшний день все материалы, чтобы мы не доставали, человек не может опровергнуть, потому что внутри отзывается, говорит, да, это правда, это знание. Это прямое знание, которое вот оно есть, так это работает. Хотите верьте, хотите нет. Не дойдете в этой жизни, не дойдете через 100 жизней все равно вы к этому придете. Так работает психика человека. Более того, на эти все знания можно наложить подобие. Потому что именно по подобию всегда все работает. Вы можете аналогичные схемы работы видеть в жизни, в реальной, в природе и так далее. Когда, да, вот научился по образу и подобию, то ты просто любую ситуацию уже разложишь. Ты найдешь себе в каком-то варианте, который тебе будет понятен, и все становится очевидным, прозрачным просто. Сразу это так же, как... Вот я немножечко вернусь к эгрегорам, это точно... И к индивидуальностям, да? Это точно так же. Индивидуальность – это каждый... Каждый в себе есть создатель. Каждый. Полностью создатель, да? А теперь смотрите, что такое эгрегор? Это точно так же, как клеточки в нашем теле, да? Вот каждая клеточка – это индивидуальность. А теперь возьмем эти индивидуальности и будем... То есть клеточки начинают соединяться между собой и становиться одним большим пузырем. Как это в теле физическом отразится? Болезнью. Вот. Грегор – это типа того. Это вероятность развития болезни. А почему болезнью? Потому что клеточки, потому что клеточки переродились. Потому что клеточки предали себя. Предали, они уже не клеточка... А они уже в Да дело в том, что первая травма разделения «я» и «не я», да, первая травма, которая есть в подсознании каждого человека, это как дважды два-четыре, это травма предательства. Самого себя. В самого себя. Причем там может быть самого себя, а может быть своего «не я». В да, ну, момент разделения всем, да. «я» и «не я, В зависимости от того, куда направлено внимание в создании игры. Вы «я» предаете или вы или «не я» не предаете? Я. Но это в любом случае Игра. травма предательства. Игра. Это Игра. первое Игра. образование игры. А на самом деле, а что лежит под, под основой предательства? Предательство является подосновой того, что у человека нет своей игры. Да? То есть он создает коллективную Предательство игру. Предательство подоснова лежит вообще разделение. А раз, в основе разделения. Уже... Что лежит. Неценность себя, не ценность, обесценивание а уже... того не ценно... момента, в который ты находишься, обесценивание момента здесь и сейчас, Именно нарушение вот, гармонии целостности. Здесь и сейчас, да. Вот, нарушение целостности, а целостность нарушается в момент, когда нарушена ваша ценность идет обесценивание какой-то части. Это знаете, на примере, если взять по подобию, то ваша правая рука, правая рука обесценила левую руку, а левая рука сказала, я так же важна, как правая рука. И им всё, им, я не я. Им, и, я, я. Им, и у вас и левая рука делает делаются. свое, правая свое. Да, или и дерутся две руки. Или дерутся две руки. Или как в анекдоте, это про эту девочку, которая к золотой рыбке говорит, рыбка, рыбка золотая, а сделай мне большую руку. Сделала. А сделай мне небольшую ногу сделала а сделай мне большой нос сделала а другая девочка просит рыбку дай мне дом там принца там э, э, и, а и, так и можно было, да вот так можно было можно было поэтому вот это все о разуме и это все об образовании игры и таким образом если мы смотрим в глубины совсем психики вот это Точка старта, точка запуска игры, осознанная точка старта. Ее надо осознать по-любому, если вы хотите управлять процессами какими-то в своей жизни. Потому что ваша жизнь отлична от жизни всех других. И в вашей жизни присутствует только то, что вы способны воспринимать. А как вы это будете воспринимать? В любви, в радости, в злости, в обиде, в гневе там, и так далее. Это уже игровые это, моменты. Да. Это уже погорелый театр пошел. Так вот, первично получается, самая-самая точка, это когда правая рука обесценила левую. Я по привычке показываю на левую руку и бью по правой руке. Да, потому что я привыкла, что мы все время с Ириной работаем в зеркальном отражении. И уже никак не изменить вот это полностью зеркало все время работает выстроено. Так вот, господа. Если вам вот эти все моменты интересны, вы уже заметили, в инфодайнинге мы специально выстраиваем всю цепочку, и мы говорим, что потом те, кто будут проходить этот путь, все равно не сначала начнут и будут идти весь путь, потому что нельзя вырвать кусок. Вы не можете вырвать кусок и вот травму предательства разложить и не прийти к ценности себя. А, а это все напрямую завязано с вашим здоровьем физическим. Это все напрямую завязано с вашими отношениями. Это все напрямую завязано с вашим проявлением и с вашим счастьем вот в этой жизни. Вы пришли в рай. Вы играете в раю. Так играйте и кайфуйте. А не убивайте и не стреляйте. Да? Зачем? Смысл. В этом мир внимание да, Внимание, вот, да, на, ваше внимание, управлять, да, управлять. внимание. Да, да, да. Это очень, наше внимание оно бесценно. Это самое бесценное. Но когда мы говорим осознать вот эти моменты ценности себя, осознать, как осознать, вот как осознать, не дает ни один гуру, у -у -у. ни один учитель, ничего. Почему у нас получается долгий путь? Потому что у нас везде как осознать. Мы проводим цепочку, именно ведущую к осознанию. И когда мы ведем человека, когда вот сам идешь и человека ведешь, то у каждого включается свое осознание. Угу. Когда вы читаете наши книги, у вас получается, случаются осознания, сперва идет то, что мы осознавали, вы это уже понимаете да, умом. Да. Но у вас на этом... Есть вероятность, что случится свое осознание более глубокое, и тогда вы тоже проделываете. А почему? Этот путь а потому развития. что у вас другие программы сработают. Да, да, да вы за свое. Вы за свое. Да. И это уже. И никогда никто не учил человека вот этим моментом, как осознавать. Нету такой науки о сознании. нету такой науки, которая бы говорила об озарениях. Вообще три года назад, когда еще инфодайнга не было, и мы еще занимались гипнозом, и не понимали, что инфодайинги и гипноз отличаются как… Гипноз – это закат, это засыпание. Инфодайинг – это рассвет, это пробуждение, это абсолютно разное состояние. Но инфодайинг шел за гипнозом, то есть гипноз был начальная ступенька к переходу к парасомнабулизму, к активному, потом к пассивному. Так вот, когда мы шли, шли за гипнозом и осознавали вот эти все вещи, мы, мы просто приходили к тому, что человека никто никогда не учил осознавать, никто не учил озарением осознанным. То есть всегда считается, озарение это дар небес Это Бог послал мысль, какой Бог? Да тот, который где-то на седьмом облачке Где-то седьмое облачко, откуда к вам приходит озарение Хорошо, там э, в интернете труды Натальи Петровны Бехтеревой пере, переврали И сказали, даже Бехтерева говорила, что сигнал в ум приходит снаружи Ну конечно, сигнал из разума для программы ума будет считаться наружным Потому что ум это не разум, это разные психические структуры и они даже, ум даже с интеллектом связан только опосредованно, через опосредованную связь, но не через прямую. То есть вот эти вот моменты, они... Их никто нигде не раскладывал. Поэтому, когда нам а, вот пишут, а, откуда вы это взяли, у какого ученого вы это, какого ученого вы вставите в свои так научные вот. работы и так далее, как только мы говорим об ученых uh -huh. и кого вставить и так далее, uh -huh. это значит, ты не из единого источника брал, это значит, ты уже взял на поверхности, это значит, ты уже развернут лицом к тому, что ты произвел или произвел этот ученый. Uh -huh. В том-то и дело, что нас уч учат в школах думать, как думает тот писатель, как думает тот ученый, как думал тот ученый, да, учат именно так. То есть думать чужие мысли, думать и пережевывать чужие слова, чужое, чужое, чужое, чужие знания, да. Чужие вот озарения. Чужие озарения именно направляют даже. Тут ты неправильно сказал, вот он сказал вот так, а ты ошибся, ты не так слово поставил, да? А смотрите, вместо того, чтобы учить именно, вот как я и говорю, опыт, можно пользоваться опытом дво, два, двумя способами. Значит, и вот есть такой опыт, и никак по-другому уже не будет. То есть я уже знаю, как будет. А есть другой способ, когда есть опыт, и ты уже знаешь, как это могло быть, но ты можешь создавать. То есть ты идешь как бы развернуто, развернут к свободе, там, где нет, там, где есть полностью белый лист, где ты создаешь, да. А мы привыкли как? Быть повернуты спиной к этому белому листу и все время перечеркивать старый опыт, писать заново, опять там переч... пережевывать, пережевывать и размазывать. Вот так же у нас на самом деле и много трудов написано. Так, суть размыта, на размазана, чем? да. Суть размыта, размазана, все, и мы постоянно лопать. И потом там уже сути не найдешь, никогда уже просто ее добиться не можешь, кроме как в самом себе. И человек привыкает вот так же жить и думать точно так же, как эти ребята, которые размазывали суть нашего подкаста. Да, вместо да. того, чтобы просто вникнуть, вникнуть, да. суть, она проста. Да, да, да. И вместо того, чтобы вникнуть, человек мажет по поверхности. И между прочим, вот это мазание по поверхности и размазывание чужих мыслей, чужих идей, они, знаете, к чему глобально приводят? А на этом построено все наше образование, и на этом Построена наука, сейчас жестяк пойдет. Вот я хотела сказать, что у меня Наука тоже учит людей лгать. Потому что в тот момент, когда вы начинаете брать чужой труд, перелопачить, его, состыковывать еще. Состыковывать еще, это что? Вы не в себе находите знания, вы это не ложь. испытываете осознаний, вы не испытываете озарений, вы переверяете чужие мысли. И таким образом вы лжете. И школьное обучение, сейчас даже пример приведу. Это э, обучение, моя школьная жизнь. Э, я закончила школу, у меня были за каждый год, 10 лет образования было, за каждый год у меня был похвальный лист. У меня только по поведению не проскакивал. По всем остальным у меня шло отлично, отлично, отлично. И вот у нас была учительница русского языка и литературы, она крайне не хотела, чтобы я была журналисткой, а у меня в то время был такой порыв, э, и она просто давала тексты, тогда диктанты присылали не из Минобра, а тогда еще учителя сами давали диктанты, выбирали. И она давала тексты с авторскими знаками. И она, вот я помню, последний диктант, который мы писали на годовую отметку, она выбрала диктант по Достоевскому. И там было очень много авторских знаков. И, а я Достоевского тогда крайне любила. Вообще, это был мой любимый автор, потому что он очень глубоко психологию разбирал. При этом, вот если я сейчас на него смотрю, то, конечно, я бы его так уже не любила. Но в то время он, конечно, отражался. И вы знаете, к чему приводили вот такие изыски учительницы, когда она старалась? Нет, я поставлю тебе четверку. Я дам авторские знаки. Если ты расставляешь их правильно, да, как по грамматике, она говорит, нет, ты не чувствуешь, как чувствовал автор, не знаешь, как автор, все, четверка, а, а тебе хотелось же пятерку, да, у тебя везде были пятерки, а я человек целеустремленный. Я просто пришла перед диктантом, я знала, что она будет давать по Достоевскому, у меня было начало фразы и конец фразы, то есть я знала, какой абзац. Так вот, из книги Достоевского я четко нашла тот абзац, подготовила тетрадку, списала, расставила все авторские знаки, все. Чему училась? Ложь. Я получила свою пятерку да, на лжи, потому что вот э, учительница обучение. обучала лгать. А смотрите, И так обучает школа. А на самом деле о чем говорит? Что этот учитель жил чужими мыслями. Однозначно. Для нее важно было, если она берет что-то, то должно быть именно вот так. И, ты должен, и она этому и обучала детей. То есть она сама лопатила все время чужое. Она жила чужими мыслями, чужими правилами, не своими. То есть вот оно предательство тоже себя. Это предательство себя, да, это уже продолжение. А это ценности себя, да. это обесценивание себя. Да. Момент, когда ты А теперь чужим. поговорим о размазанности сути да, в науке в медицине то же самое суть размазывается, да? А скажите, какая болезнь сейчас прогрессирует? Вот э, сколь, э, каких детей рождается больше всего сейчас? Не то, что больше, их растет количество. Вот именно тех, кто размазывают какашки, угу. аутизм. Так аутизм. Вот, психические вот, расстройства. Что происходит, когда обучение идет не обучению создания, да? а перелопачивание чужого, чужого, чужого, вот оно выражается во что. И вот. потом рождаются больные дети, потому что они уже обесценили себя, и они пытаются таким так образом показывать миру. развернись к себе, да? увидь да? себя, потому что Может... ты уже вообще размазан по наружному контуру. Если стало мы видим детей, это их много, значит, мы уже видим самих себя, что мы производим, что во что мы уже при... пришли, к чему. Общество Эти больного... детки нам показывают это. Общество заражено. И единственный вариант – это вернуться к себе, начать осознавать. И тоже интересный момент. Когда человек начинает осознавать, вот сейчас много вопросов задают на тему, ну вот я осознаю, зачем мне эта болезнь нужна. Болезнь выключится? Нет, не выключится. А знаете Почему? Потому что у вас есть целый сценарий под эту да. болезнь, и вы а, этот пока сценарий написали про... сами, и вы сами его будете проживать в автоматическом режиме. И вот этот режим робота-автомата пока не проживете, да, пока не осознаете, вы не закроете этот, вы будете одно дело осознать, другое дело надо выключить автомат и смотрите, что сейчас происходит. Благодарность Украине и России, да. великая благодарность, разрыв всех связей. Летят все связи, все подряд. Вот сегодня, конкретно, по бизнесу, мы разговариваем, все, говорим, платежные да. системы все накрывается, все выключается. Все, что, что уже было автоматизировано, поставлено режим автоматом, и мы уже расслабленно, жили, да? И людям было комфортно. И буквально в течение двух-трех дней программисты пишут те программные продукты, которых ты добивался от них по полгода-год и говорил, ребята, почему в Беларуси не принимается карта МИР? А это было уже лень, уже было лень. Зачем, если есть Да, да. А сейчас все. Три дня и все есть. Становимся создателями заново. Заново все пишет, когда вопреки идет. И тогда надо сказать спасибо, потому что это служит развитию. Да, это благодарность, потому что это служит развитию роботов-автоматов, у которых наклю... начинает включаться сознание. Это только одно спасибо. А давайте вернемся к благодарности. А -а когда включаются сердца людей, открываются и те люди, которые ходили, ворчали, недовольны, у них не было игры, у них была единственная игра в поликлинику, а теперь да к ним приехали беженцы, и они могут заботиться а о, о чужих детях. Они могут открыть им сердце и подарить им свою любовь. Юху! Благодарность! Благодарность. А среди приехавших все ли благодарны? Подумаешь, какие-то там 500 там, евро нам дали подъемных, а мы там мы-то приехали, все оставили там. Вы Это должны. такая благодарность? Вот оно вот. Просто. Вы нам должны. А если задуматься, ребята, вы нам открыли сердце, открыли дома. Есть благодарность? Есть. Аналогично по Беларуси написали на Ютубе. Ну и что, что Беларусь поддержала и на Чернобыль запитала электроэнергией? Тоже мне тут типа помогли. Это благодарность? Вот она, Ребята, все, надо везде говорить благодарность да. всем людям. Находить благодарность, а мы не привыкли находить благодарность, мы привыкли находить э, изъяны. изъяны, чтобы быть недовольны. Мы же всегда недовольны, всегда мало, всегда что-то. Вот оно. А направление опять-таки: внимание, в благодарность, в тепло, в любовь. Все выстраивается. Как только вы направили внимание в благодарность и любовь, вы создали. Вы создали благодарность и любовь. Все, вы их видите в отражении. А если вы И будем теперь смотрите, видеть, как тогда игры меняется, То мы будем болеть на самом деле. Мы будем болеть, и общество будет разрушать самого себя. Мы, это как тело наше. Это одно тело. Мы одно тело, единое тело, клеточками которого мы являемся. И если мы не осознаем этого, то мы будем разрушать себя. Если мы не будем в благодарность направлять и во внимание, в любовь в благодарность, то мы будем разрушать себя. И вот смотрите, мы сейчас вот проговорили этот подкаст, да? Мы что-то сложное сказали? У -у -у. Было ли что-то вот в этом подкасте непонятно? Мы все говорили простыми словами. Мы все говорили, мы даже эмоцию включили, чтобы быстрее доходило и трогало сердца. Да? Скажите, а есть ли те люди, у кого осталось вот в такое состоянии, блин, как будто переворот, взрыв в голове, я еще отмотаю, пересмотрю. А есть те, кто вообще ничего не понял. И вот смотрите, оказывается, благодарности, благодарности надо учить со школы. Надо менять школьную программу, чтобы с первого класса. Еще с детского садика в сердца детей входила благодарность. Их надо тепло, научить. Любовь. Тепло, Их надо научить, а, благодарить каждый момент здесь и сейчас. Благодарить себя и благодарить окружающих людей. Это должно быть введено в школьную программу. Без этого общество не станет человекообразным. Или человекоподобным? Человекоподобным. Пока Нет. хотя бы человекообразным. Человеком. Я, Я как бы хотя... сказала, человеком даже бы. Общество не станет человеком. Действительно, тем Потому что пока что даже не о разуме идет слово, речь. Да. Пока идет речь о завершении безумия. Потому что человек это создающее сознание, оно осознанное. А вот на самом деле оно теплое, оно в любви. Это вот это слово человек. Да? И если мы будем говорить о людях разумных, и если мы будем говорить о том, что мы завершаем старые игры с благодарностью, и мы создаем новые игры через любовь, то мы будем говорить о другом обществе, совершенно о другом обществе, создание. обществе, обществе, обществе отвечающем за свою жизнь, да, и тогда, значит, тогда вы не представляете, это все, все общество, там вся экономика будет выстроена по-другому, по там вместо налогов будут благодарности. Там будут свободные экономические территории. И начнется этот процесс с Беларуси. Господа, как не крутите. Песочные часы. Песочные часы между Азией, Россией и Европой, Америкой лежат через Беларусь. Горлышко. Точечка. И просто здравый рассудок сюда приведет. Он скажет, вот свободная территория здесь. Первый офшор здесь. Это как... Офшор это даже неправильное название. Первая зона разума. Первая «Земля богов». Ну, когда говорю «Земля богов», ходят придурки и ржут, говорят, «Тоже мне боги нашлись». И вот смотришь, и вот как в племени папуасов вообще говорить на такие темы. Но это же не мы эти темы придумали. Вы почитайте, 2000 лет назад эти темы были подняты. Просто они были обрезаны, и они были... Ну вот суть была убрана. Убрана суть. Размазана. размазана. размазана. Суть размазана. Вот что получилось. К чему пришли. К чему пришли. Так сейчас это приходится повторять, чтобы мир не уничтожил друг друга. Чтобы и тогда, силика, и тогда поговорим да, о парадоксе. Тот, который мы сейчас наблюдаем. Именно вот если мы начнем смотреть на ту ситуацию, которая сейчас в мире происходит, мы будем смотреть на нее со стороны благодарности и, и именно видеть, что, что эта ситуация нам дает в благодарность. благодарность да? Создание. Наконец-то мы можем... Не можем, а нас, мы сами себя заставим, по-любому заставим создавать, потому что разрушена, разрушена та платформа, на которой мы были автоматически, работали, жили автоматически, как автомат. Нам придется создавать. Когда-то в первой книге «Инфодайм над сознанием» я описала свой сон. Он был э, в 2018 году или 2019 году. 19, 19 год. Это про разделение платформ. Вот когда э, я просто увидела ночью как видение а видела, разделение. Да. Вот две платформы, вот как два космических корабля, угу. они расходились. И был мостик какой-то, и были люди, которых мы переводили, переводили, переводили. И в какой-то момент расстояние увеличился, мостик упал потом платформы разошлись, и уже на расстоянии за стеклом мы увидели огромный взрыв такой». И мы понимали, что и в эзотерических учениях описано, что сейчас будет разделение платформ. Будет часть людей, кто пойдет играть в будущее, и будет часть людей, которые вернется играть в прошлое. И нам было интересно тогда, а как же произойдет это разделение это реальности? Понятно, вот это вот в прошлое и Да, то есть тогда это был сон. Ну как же, Земля-то одна, земной шар один. Либо все погибнут, либо все пойдут играть вперед. Сейчас так это а сидит. сейчас становится очевидным. У каждого своя реальность. Вы видите, как субъективная реальность начинает набирать обороты. Есть люди, у которых война. Есть люди, которые... Сколько людей ушло от ковида? Сами себя запугали и сами себя убили. Да? Сколько людей ушло, ушло, ушло. Куда ушло? Назад ушло. Переигрывать ушло этот период, и они просто не подошли к моменту, чтобы вступить в будущее. То есть сознание не прошло сквозь вот эту стеклянную стену угу. а, в будущее. Почему не прошло? Несоответствие а, внутренней составляющей, нет развития сознания для того, чтобы назад. сделать вот эту ступеньку. Угу. И развернутость назад. И поэтому назад в будущее они полетели. А, и лишь Это... малая часть людей, которые действительно осознают в себе подключиться вот к этому разуму, осознают в себе человека разумного. И тогда через благодарность они завершат вот игру на той платформе и перейдут и на перейдут. следующую, потому что переход идет сейчас. Угу. Корабли скоро ну вот, будут отстыковываться. Ну вот это, кстати, твой сон. И я сейчас очень четко вижу вот абсолютно, абсолютное подобие то, что я говорила про то, что опыт, есть опыт, но на нем есть два способа развития событий. Это когда ты проживаешь этот опыт тысячу раз, потому что ты оно так будет и никак по-другому не будет. Ты смотришь только в этот опыт. Оно так будет и никак. Фу, вот оно, назад Цитическая уходят люди. Шиква. А есть те, которые на опыте, а я это знаю, значит, я уже это знаю, значит, я буду по-другому. И создают. Вот это переход на другую платформу. Вот оно. Это Создание. уже сознание создающее. Оно уже осознанно. Но тогда надо тренироваться создавать. И вот сейчас, вот почувствуйте, сейчас именно тот момент, когда даже хочешь, не хочешь, а уже ты, чтобы вернуть свое, даже тот уровень, который, который ты уже был у тебя, ты уже привык к нему, да? Тебе по-любому надо двигаться, создавать. Ну, или не создавать, тогда ты откатываешься назад на 30 лет назад и живешь. Вот оно. Да. Вот прям сейчас так, вот прям очевидно становится. И снова приходишь в эту точку и снова откатываешься назад угу. и снова, и снова, и снова. Потом, откуда у меня столько дежаве? Угу. Да, вот откуда дежаве? Вот оно. Даже дежавюшки, потому что мы как в зеркале, рассыпаемся, рассыпаемся каждый раз. Если вам интересно вообще увидеть и прочувствовать, прожить на себе, как идет вот этот процесс рассыпания, как работает за зеркале, добро, пожаловать сегодня с нами в погружении. 20.00. Сегодня в 20.00 будет это погружение, подключайтесь, и вы просто проживете это на себе, более того, вы увидите, насколько важно, важную функцию здесь играют эго, ум, высшее я, Насколько, насколько по шагам важно движение, как рождается предательство, как, как, как. Вы из глубины это один раз проживете, и у вас уже будет свой опыт. И тогда, тогда наступает точка невозврата. Человек говорит, нет, я хочу только вперед. А есть те, которые говорят, блин, это все очень сложно. Мне нравилось, вот Советский Союз, 60-е, там было классно. Тогда назад. И это выбор. Но здесь хотя бы хоть какая-то осознанность есть. Мы за то, чтобы человек стал, вспомнил в себе Бога и стал создающим сознание. Мы все создатели. В нас в каждом есть целое. Что только нам мешает быть создателем? Лень. Это даже не лень, то есть лень, именно лень, лень вот эта вот ступенька, разворот. мы каждый раз идем на более высокое я, более высокое я, более высокое я, и мы идем по ступенькам, и в тот момент, когда мы останавливаемся, да, лень, мы начинаем деградировать, да, и мы и начинаем все, идти вниз, знаю. и тогда жук-скоробей да. набирает свои обороты. Разворот – это лень. Угу. Олень это обесценивание себя обесценивание. и предательство Потом себя. уже Пой. пошла ложь, потом уже пошло выкручивание, но уже все, пошли страхи, и пошло, и поехало. Кстати, а меня все время удивляют профессиональные психологи. Ведь им же, когда они работают с человеком, вот это развернуть в психике – это 90% успеха да, в работе да. с клиентом. Но mm -hmm. я смотрю, что но не догоняют, потому, А потому что потому что психология построена на чем. Ну, Когда человек идет в психологию, ему это интересно, действительно интересно, он там расширяет. Да? А если человек приходит в психологию, ну потому что, там, допустим, там династия у нас такая, или это престижно, или там деньги, ну, вот такой, да, то этот человек будет лопатить старые труды чьи-то. И поэтому и нет прогресса, и человек, упадая к психологу, на самом деле, может очень сильно вляпаться. И на этой прекрасной ноте мы приглашаем вас сегодня к нам. В 18 часов у нас будет стрим. Как всегда, мы ответим на ваши вопросы на канале Наталья Зайцева на Ютубе. Он прекрасно работает. Для тех, кто хочет принять участие с нами погружений, пожалуйста, заходите на платформу Сабриши, наплачивайте. Работает BePaid? У нас платежная система как при покупке авиабилетов. У нас все работает со всех стран. Сегодня платежи проходят. BePaid отчитался. В течение двух-трех дней заработает и карта МИР тоже. И там еще какие-то опции дополнительно заработают. То есть на сегодняшний день и США, и все страны полностью могут нам оплачивать. Вот оно создание прошло. Да. Кроме того, завтра у нас начинается курс здоровья. Подключайтесь, потому что эти курсы не повторяются больше. Курс из глубины. Есть еще три свободных места. Подключайтесь. Это тоже программа, которая... Ну, там три места, дальше. но там же больше еще есть. Ну, да, там, есть, там будет еще три места, когда мы работаем. С отработкой. Три да. места с отработкой, остальные без отработки. Кроме того, уже сейчас можно регистрироваться, уже открыт доступ, регистрация на другие наши программы и на курс ценность себя. Ваш выбор, если вы хотите двигаться, развиваться и все-таки вспомнить, кто вы есть на самом деле, добро пожаловать в инфодайинг. Так или иначе, инфодайинг Будет стучаться во все окна и двери. И придет в вашу жизнь. Потому что в какой-то момент в человеке должен включиться человек. До встречи, друзья. До встречи.